Всем привет, меня зовут Влад, с Лешей мы работаем уже два месяца, вообще знакомы мы давно, я даже в какое-то время работал у него помощником-маркетолога, вот, нахватался там знаний и в принципе, когда я начал свое дело полтора-два года назад, вот, мне этих знаний хватало, то есть я занимался сам у себя рекламой, настраивал, все работало, меня все устраивало. С этого года я начал замечать, что клики растут, время у меня заниматься рекламой, дорабатывать, изменять ее не было, и я обратился к Леше, как знаю, что он признал своего дела. В итоге у меня, я работаю в туризме, у меня было три направления, Вот мы начали тестить различные новые аудитории, пусть то, что работало до этого, уже не работает, можно сказать, начали все заново. В итоге, конечно, за эти два месяца проделана огромная работа. Мы там тестили, изменяли креативы, дорабатывали, изменяли, тестили разные гипотезы. Два направления не оправдали ожидания вот, из трех, но тут непонятно. То есть, тут дело, даже я, как сам, как маркетолог, я видел, что дело Леша, я знаю свою нишу, и мне кажется, это сделал. ну, Омикрон сделал свое дело. Это просто сейчас такая ситуация в стране. Но. В любом случае, мы сделали большое дело, мы внедрили полноценно CRM-систему, настроили ее, Леша помогал мне внедрить менеджеров эффективно, мы доработали автопроцесс, вели автоворонки, то есть, несмотря на то, что самой рекламы мы на эти два направления... То есть, лидов было много, но люди не покупали. Вот, ну, не покупали, это если люди не покупают, это не значит, что лиды плохие. То есть, может... Тур, как бы, не очень. Может, людям сейчас не нужны просто путешествия. Вот, потому что был очень высокий рост заболеваемости, и люди предпочитали оставаться дома. Вот, ну, в любом случае, мы... Много чего настроили, вот, запустили, как я уже говорил, АМАСРМ, подключили менеджеров, внедряли их, Леша там помогал, где-то даже следил, проверял сообщения, писал мне, там, вот там, долго без ответа, либо еще что-то, вот, контролировал процесс, и мне было, так как я не мог всем этим полноценно заниматься по семейным обстоятельствам, мне это очень помогало. Вот, то, что Леша знает, как это должно работать, и если он видит, что где-то работает не так, он мне показывал. Вот здесь вот можно посмотреть, вот здесь, давай вот сделаем так, ну вот автоматизируем воронку. То есть. И в целом, то есть, мы придумали нормальную схему, перенесли ее на третье направление. Вот так же мы его запускали параллельно. И все начало работать. Мы отработали, я считаю, хорошую схему, обновили все креативы придумали схему по генерации лидов, достаточно эффективную, заявки на новые направления поступали, и санкции. Фейсбук закрылся. ну ничего не поделаешь, как бы. Вот. То есть та схема, она была очень хорошей, но вели санкции, и мы просто сейчас решили перестроиться на другому. Мы запускаем ВКонтакте и Яндекс, ничего не поделаешь, как говорится, это бизнес. Вот, не работает одно, приходится работать другое. Но в любом случае CRM-система уже отлажена, менеджеры работают, много чего автоматизировано, докручено, и уже с этими наработками мы идем в другие соцсети и будем там продвигаться. Вот, уже сегодня Леша написал, что мы запустили контекстную рекламу и подготавливаем ВКонтакте. Вот, будем рекламироваться по другим каналам. В принципе, вот так вот. Ну, от себя еще скажу, что у Леша очень такой системный подход ко всем вещам. Он любит цифры. Вот. И это хорошо, потому что таргетированная реклама – это именно аналитика. То есть он проведет вам, сделает таблички, графики, чтобы вы не на уровне чувств понимали, ой, что-то у меня там люди не покупают, либо а что-то тогда было лучше. А конкретно по цифрам он скажет, когда было лучше, из-за чего и что нужно сделать, чтобы было по-другому. Вот так вот. Ну, у меня все.